Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Возникла необходимость записать обновление или дополнение к уроку подключаемся к нашим общим ресурсам. В уроке я дам дополнительную информацию о подключении к нашему каналу Telegram. В первой части урока я рассказывал о том, что Telegram все-таки заблокирован в России, и чтобы обойти эту блокировку, требуется использовать различные хитрости. В основном используются прокси, но я показал вам простейший вариант, бесплатный через VPN доступ. Показал, как устанавливаются расширения VPN в браузер Яндекс и в Google. Но возможно у кого-то возникнет проблема с поиском или установкой расширения в Google Chrome. В чем проблема? Вы войдете в дополнительные инструменты, выберите расширение. В строке поиска будете писать Vpn или даже вот скопируете вот это вот VPN free. Посмотрите, что будет происходить. Расширение не будет найдено, потому что Chrome пытается искать среди имеющихся у вас расширений, скорее всего. А нам нужно искать в, расш... в магазине Chrome. Как в этот магазин попасть? Нажимаем на менюшку расширения, и внизу есть ссылочка «Открыть интернет-магазин Chrome». Попадаем вот на такую страничку. И вот здесь уже в строке поиска мы вставляем или просто пишем «VPN». И нажать клавишу Enter. Значит, смотрите, что произойдет. Он вам найдет как бы три расширения. Но нас интересует именно расширение. Включаем, ставим эту галочку. И появляются значительно больше расширений, которые вы можете установить в браузер Chrome. В принципе, можно пользоваться любым. Но вот это расширение, которое я показывал, оно реально очень простое. Очень просто и быстро устанавливается. Нажимаете на кнопочку «Установить», ну и дальше по инструкции, как в первом ролике. Еще раз повторюсь, входим в дополнительные инструменты, выбираем расширение, входим в магазин Chrome, вот сюда. Здесь уже пишем VPN. Обязательно отмечаем, что нас интересует расширение, и в списке появившихся расширений ищем наше расширение, вот такое, VPN Free Battle to ditch. Я должен вам сказать про эти VPN. В отдельном уроке нашего курса, который называется «Полезные инструменты», я очень подробно рассказал о том VPN, которым пользуюсь сам. Это платный VPN, очень надежно работающий, стабильно работающий. О чем нужно помнить, когда вы включаете VPN, что у вас поменялся адрес всего вашего компьютера. И к чему это может привести? Вот мы с вами будем работать в социальных сетях. Роботы социальных сетей всегда отслеживают какую-то нездоровую активность пользователей. Представьте, как отреагирует тот же самый робот контакта на то, что вы сейчас были в России и тут через секунду оказались в Нидерландах. Это неестественная активность, непонятная активность, плюс все-таки наша одна из задач – это привлекать внимание к своему профилю, проявлять активность над целевой аудиторией, лайкать, писать комментарии, в группу вступать, добавляться в друзья и так далее. Вся эта активность тоже привлекает внимание роботов. И что может произойти? За что чаще всего банят аккаунты? За неестественную активность. Вы никогда раньше не, не были в Нидерландах, а сейчас вы, вот бац, оказались в Нидерландах. Вы никогда раньше так много не писали, так много не лайкали, так много не добавляли в друзья. И все это вместе будет вызывать подозрения роботов к вашему профилю. И можно получать, если не блокировку, то во всяком случае заморозку вашего аккаунта. Поэтому пользоваться VPN нужно только в тот момент, когда вы хотите, ну, например, получить доступ к каналу Telegram. Когда уже не пользуетесь им, пожалуйста, просто-напросто отключайтесь от VPN, чтобы снова вернулся ваш родной российский IP, чтобы у вас не было потери скорости и так далее. Итак, коллеги, давайте резюмируем. Телеграмм из-за блокировки. Ну, не все так просто но ну, и не совсем так сложно как может вам сейчас показаться мы будем пользоваться этим мессенджером почему потому что наша платформа век роста управляет оповещение в telegram о тех событиях которые происходят на платформе поэтому использовать telegram мы будем но если вы сейчас хотите пользоваться телеграммом только ради того, чтобы выполнить этого, это задание, и у вас прекрасно работает Skype, вы пользуетесь WhatsApp, то есть всю информацию вы можете получать из чатов в WhatsApp и в скайпе, Можете пока немножко отложить с установкой Telegram. Это первое решение. Второе решение. Telegram, конечно, лучше установить на свой телефон, потому что, чтобы все оповещения о заявках, об анкетах приходили вам сразу на мобильные, и вы могли оперативно отрабатывать заявки в свою структуру. Ну и третий вариант. Конечно, лучше и правильнее. Установить на свой компьютер версию Telegram для Windows. То есть установить отдельное приложение. Ну, например, как у вас установлен, скорее всего, у всех Skype. Настроить это приложение, чтобы приложение само обходило вот эту блокировку. Для того, чтобы это настроить, нам не потребуется VPN, нам потребуется прокси. Я сейчас не хочу пока рассказывать вам, что такое прокси. С этим инструментом мы однозначно встретимся и начнем его использовать на курсе автоматизация там без прокси ну просто невозможно сейчас я не хочу вас загружать какой-то лишней ненужной информации поэтому у кого работает скайп и ватсап пользуемся пока скайпом и ватсапом телеграм устанавливаем на телефон не знаете как запишу видео как установить приложение telegram на свой телефон и в дальнейшем когда мы с вами разберемся, что такое прокси, я расскажу, как достаточно просто настроить приложение Telegram, не веб-версию, а именно приложение на вашем компьютере, и оно будет спокойненько обходить все ограничения. На этом все. Если информация оказалась слишком непонятной, Пожалуйста, пишите или приходите на живые встречи, которые теперь у нас будут организованы каждый четверг в 3 часа в офисе. Приходите со своими ноутбуками, я вам помогу вживую разобраться с теми вопросами, которые у вас есть. Всем успехов, не опускайте руки, вы молодцы!